Всем привет! Давно я не пилил туторы, и вот решил записать на интересную тему, которую я не нашел на YouTube и в Рунете вообще, а именно создание треп-видео. Делать я буду в программе Pro. До разбора возьму одно из моих видео. Так, начнем. Одна из ключевых фишек треп-видео – эффект хроматической оберкции. Для этого я использую плагин от VideoCopilot под названием Twitch. Он не входит в стандартный пакет от Adobe, поэтому ссылку на скачку я оставлю в описании под этим видео. Давайте рассмотрим его. Кидаем плагин на видео и открываем вкладку Enable. Здесь мы видим 6 параметров, нам же понадобится слайд. Далее открываем вкладку Operator Controls Slide. Значение параметра Slide Motion Blur ставим на 0. Слайд RGB Split примерно на 86, а слайд Amount на 5. По желанию можете выключить параметр Slide Spirer, изменив значение с 1 на 0. Вот что у нас получилось. Второй эффект, который наблюдается на подобных видео, это стробоскопник. Пример Pro это стандартный пресет, который называется Strobe Light. Находится в разделе Video Effects Stylize Strobe Light. Перекидываем его на фрагмент видео. Редактировать нам нужно всего лишь три параметра. Именно свет мигания, Strobe Color ставим на черный. Strobe Duration ставим по значениям сотых. И строп-период. Тут ставим 0,03. Смотрим, что из этого получилось. Довольно-таки неплохо. Также, как правило, эти видео сняты в кинуте. И наличие накамерного на света не всегда выручает. Поэтому, чтобы осветлить картинку, я использую эффект Brightness and Contrast. Здесь все очень просто. Brightness, яркость. И контраст, чтобы картинка более-менее эстетично смотрелась. Вот что вы видите сейчас, что было после. В принципе, это все, что я хотел рассказать сегодня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если у вас появился вопрос, пишите его в комментарии под этим видео. Я обязательно отвечу.